Всем привет! Вы на канале Просто Реклама С вами я, Константин Сегодня у нас на обзоре Шуруповерт Интерскол ДА14.4 Кому интересно Посмотреть, погнали! Сегодня мы рассматриваем данный агрегат Который правильно Называется Машина ручная электрическая Сверлильная аккумуляторная Компании Интерскол Данный шуруповерт поставляется в маленьком компактном кейсе. В комплекте с шуруповертом, помимо самого шуруповерта, имеются две батареи, Зарядное устройство, которое подключается непосредственно в саму батарею. 6 отверток насадок и 6 сверел. Также в комплект входит магнитный переходник-удлинитель для насадок. Номинальное напряжение у данного шуруповерта составляет 14,4 Вольта. Тип аккумулятора литионный. Емкость аккумулятора составляет 2 Ач, что дает серьезный запас в работе данного шуруповерта. Полное время заряда аккумулятора составляет примерно 1 час. Данный шуруповерт имеет 18 ступеней регулирования крутящего момента. Имеет индикацию уровня заряда аккумулятора. Подсветка рабочей зоны. Диапазон диаметров зажимного патрона валируется от 0,8 мм до 10 мм. Чистота вращения данного шумоповерта двухступенчатая. На первой ступени составляет от 0 до 400 мм оборотов в минуту, на второй ступени от 0 до 1400 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент у данного шуруповерта 35 ньютон на метр. То есть, довольно-таки мощный. Максимальный диаметр сверления, если это сталь, 10 мм, если это дерево, 22 мм. Самое главное, что толкнуло меня к выбору данного шуруповерта, это две вещи. Одна Аккумулятор Который Довольно таки неплохо Показал себя в работе Да ребята Я поражен просто работой Данного агрегата Вот Одна батарейка На этом шуруповерте Я смог произвести Вот столько работы То есть Починил Рекламную конструкцию С одной стороны шуруповерта вот с такой батареей в одиночку справился с данной задачей тогда как двумя девольтами пробовали то есть 4 батарейки 2 шуруповерта Девольт и 4 батарейки мы высаживали в ноль а вторая это гарантия гарантия составляет два года но ну, я просто очень доволен данной вещи Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока